Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я отвечу на два главных ваших вопроса. Когда будет обновление в игре Among Us? И существует ли вообще точно дата обновления в игре? И неужели сегодня будет обновление в игре Among Us? Ну а самое главное то, что вернулись бабы. А это значит то, что нужно поставить лайк авансами И также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Потому что 67% зрителей смотрят мой канал без подписки. Ну а пока ты ставишь лайк и подписываешься на канал. За что тебе огромное спасибо. Я пожелаю тебе приятного просмотра. История с обновлением появилась аж еще 10 декабря, когда нам показали трейлер обновления, и тогда игра опять просто очень сильно взлетела, и очень сильно хайпели абсолютно все ютуберы по игре Among Us. И разработчики именно в этом трейлере, который они опубликовали 10 декабря, они прямым текстом заявили то, что обновление будет именно в начале 2021 года. В декабре я снял ролик, в котором я сказал то, что 1 января не будет обновления. Но однако мне тогда не поверили и сразу стали писать то, что я обманываю, и обновление будет 1 января. Та же история повторилась и в феврале. В середине февраля я сказал то, что обновление будет в марте. Но однако некоторые ютуберы сказали то, что разработчики сказали, что начало года это не март и не апрель. Меня похейтили и писали то, что я обманываю. А кое-какие ютуберы они правы. А в итоге на дворе 28 февраля, завтра март, и в итоге получилось то, что я прав. Почему обновление в марте я расскажу чуть попозже. В общем, к чему я это все веду? Не существует точной дата обновления в игре Among Us. Я в итоге много раз оказался прав. И поэтому я думаю, то, что мне можно верить. Такая малюсенькая команда в принципе не могла бы сделать такое огромное обновление за столь маленький срок. И да, 5 на 6 Фредди разработал только один человек. И сделал аж много частей. Но ребята, все части 5 ночей с Фредди выходили с промежутком в год. А тут на тот момент 3 человека, причем один из этих людей комьюнити менеджер, который в принципе никак разрабатывает игру, то есть 2 человека работали над обновлением, никак не могли за 2 месяца сделать новую карту. В итоге они сделали на скорую руку это обновление, из-за чего в игре было очень много ошибок. Но теперь в команде 5 человек, но все же один из них комменти-менеджер, и поэтому над игрой работает только 4 человека. Также многие ребята писали в техподдержку, когда выйдет обновление в игре Among Us. Им разработчики отвечали то, что точной даты не существует. И как только разработчики закончат свою работу над Airship, тогда мы уже и сможем узнать когда же обновление. Ну, ребята, я попрошу, пожалуйста, больше не пишите в техподдержку вопросы, когда выйдет новая карта Airship. Во-первых, потому что уже тысячи вопросов в день такие приходят на почту разработчиков. И таким образом вы мешаете им работать. Да и в принципе уже все ясно они еще не готовы и как только они будут готовы они сделают об этом пост в твиттере Ну и спустя недельку-две мы получим обновление. но ну, а в принципе мы знаем то что обновление должно выйти в марте во-первых это последняя зацепка к началу года а во-вторых еще есть вот такая статья. Древние римляне началом года считали март, потому что по преданию в марте Рамсул основал Рим. И для нас в данный момент это самая логичная зацепка по обновлению. Да и тем более мы точно знаем то, что карта готова. Просто на ней исправляются ошибки. И на Nintendo Switch тоже не было обновления. В общем, ребят... Точная дата обновления никак не может существовать, и разработчики сами не знают точной даты обновления. Но мы точно можем предполагать, то, что обновление будет именно в марте. А на этом все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и, пожалуйста, отправьте ролик другу. Мне сейчас очень важен ваш репост. Да и тем более, друг ваш будет тоже знать, то, что точно дата обновления не существует. Но мы точно знаем то, что обновление должно выйти в марте. Ну а с вами был Чайок ТВ. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. И да, ссылка на мой второй канал в описании и в закрепленном комментарии.